Друзья, всем привет, попалась на глаза вот такая старая сломанная лопата, не стал ее выкидывать, а решил сделать полезную самоделку. Дальше предлагаю посмотреть весь процесс. Видео коротенькое и ускоренное, самоделка простая, но эффективная, как раз то, что мне лично и нравится. Вам желаю приятного просмотра, а я продолжу делать самоделку. Друзья, вот такой извлекатель сорняков получился из старой лопаты, делается просто, работает на все 100% даже на сыром грунте. Как раз по интернету прошел слушок, что сорняки на участке, в том числе одуванчики, надо косить, удалять и всячески с ними бороться, иначе штраф. И такая самоделка как раз в тему. Но на самом деле это все просто слухи, никого конечно же штрафовать не будут, но самоделка тем не менее, как вы видите, очень удобная и рабочая. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и напишите комментарий насчет такой идеи. Рабочая тема, как вы думаете? Тех, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и пока-пока!